Привет! Иногда удивляешься, как какая-то реклама, может быть, даже простенькая, ненавязчивая, но все-таки цепляет, запоминается иногда даже побуждает что-то купить. Понятно, что для этого используются самые разные инструменты, но в этом видео мы рассмотрим такой инструмент, который называется антропоморфизм. Звучит пугающе, сложно, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Это достаточно интересный механизм, с которым интересно разобраться и посмотреть, как это работает именно в рекламе. Вами. И вот об этом подробно далее. Начнем с определения. Антропоморфизм – это перенесение человеческого образа либо характеристик на Неодушевленные предметы, объекты, может быть, перенесение на животных, на растения, на природные явления, сверхъестественные сущности, абстрактные понятия. Ну, чтобы было проще представить, что это, можно сразу вспомнить детские сказки, какие-то древние мифы, в которых растения, животные могут разговаривать, выполнять какие-то действия, точно так же, как человек. Кроме того, там главные герои могут разговаривать, допустим, с ветром, с морем, с солнцем, то есть какими-то более абстрактными, такими понятиями. Вот это и есть антропоморфизм. То есть это тогда, когда неодушевленные предметы, либо живые объекты, вымышленные сущности, которые не обладают человеческой природой, наделяются человеческими качествами, но, что важно, наделяются качествами как физическими, так же эмоциональными. То есть эти объекты могут ходить, что-то делать, точно так же, как человек, точно так же они могут еще чувствовать, проявлять эмоции, сострадать допустим, плакать, думать и выполнять осмысленные действия точно так же, как человек. Теперь давайте посмотрим, как это может использоваться в маркетинге, но ну, в частности, в рекламе. Как можно вызвать доверие у продукта? Это понятно, что способов существует очень много. Один из способов, который лежит на поверхности, это можно говорить о преимуществах продукта, о его уникальных характеристиках. Это все понятно, это просто. Но еще можно сделать продукт живым, то есть его оживить. Это один вариант. Или можно ввести вот в сценарий продвижения, в саму коммуникацию, какого-то героя который будет вызывать доверие который возможно будет улыбаться который будет добрым и все и задача очень сильно упрощается очень часто для детских продуктов для рекламы детских продуктов сам продукт он делается живым то есть можно видеть какие-то говорящие шоколадки либо говорящие конфеты или еще может вводиться какой-то мультяшный главный герой который очень тесно связан с продуктом. У этого главного героя, как правило, есть своя история. То есть здесь уже подключается стори Когда идет рассказывание истории, намного проще доносить информацию, проще вызывать нужные эмоции и формировать нужное отношение. Для этого мы говорили про детей, а что же со взрослыми? А здесь приблизительно все то же самое. Взрослые тоже верят в сказки, и их могут цеплять какие-то интересные истории. Я дальше постараюсь на таких ярких примерах под более подробно раскрыть эту тему. В интернете, но ну, в частности на YouTube, есть классный ролик от компании IKEA про страдающую лампу. Так вот, суть ролика следующая, значит, главный герой берет свою старую настольную лампу и выносит ее на мусорку. И вот лампа остается одна, она мусорке, показывает, как она стоит, стемнело, начинается дождь, она там стоит одна, то есть намек на то, что лампа страдает. Периодически переводится кадр на окно, где там видно, что сидит силуэт вот главного героя, и ему уже светит новая настольная лампа, то есть идет намек еще на то, что это предательство, то есть вот лампу предали. И потом вот идет человек, он проходит мимо, и потом резко поворачивается к зрителям и спрашивает, вам жалко эту лампу, но это же всего лишь лампа, и новая лампа намного удобнее. То есть что здесь было сделано? Сначала из лампы сделали одушевленный предмет, который может страдать, может что-то чувствовать, а потом э, напомнили, что лампа это всего лишь лампа и не более того. Ну и потом финалы всей этой истории, то есть, понятно, реклама компании IKEA намек на то, что у нее есть определенный ассортимент продуктов. Ну вот такая вот интересная история, классный ролик, советую найти в интернете и посмотреть. Следует отметить, что мультяшные герои, которые сопровождают продукт в рекламе, они могут хорошо восприниматься как детьми, так и взрослыми. Ну, например, Бабер и зубная паста Колки. А вот нельзя сказать, что это реклама явно детская. Нет. Вот бобёр, как главный герой, он в рекламе общался с другими героями рекламы. Это были взрослые люди. Он там рассказывал о преимуществах этой зубной пасты, какой результат, какой эффект можно получить. И так далее. И вот в данном случае этот главный герой он хорошо воспринимался как детьми, так и взрослыми. Дальше. Если продолжать тему грызунов, можно вспомнить много лет назад компания Милка выпустила свою известную рекламную кампанию с сурками, которые заворачивают шоколад в фольгу. Эта реклама была снята в виде сторителлинга, где был показан процесс создания шоколада. И очень важно, что Рестория, которая была показана в рекламе, она показывала и процесс создания шоколада, и четко показывала его преимущества. Вот альпа альпийское молоко, почему это шоколад вкусный почему он очень качественный из этих двух примеров хорошо видно что нету четкого разграничения что же для детей а что для взрослых здесь очень симпатично вызывающее доверие главные герои и поэтому каждая целевая аудитория она возьмет то что нужно ей то есть дети услышат свое а взрослые услышат и возьмут то что нужно им то есть какие-то характеристики продукта информацию о продукте и так далее до этого мы говорили о визуальном антропоморфизме. Это тогда, когда у нас есть визуальный образ. Но еще может быть языковой антропоморфизм. Это тогда, когда мы играем только словами. И визуального образа у нас нет. Ну, Например, реклама лекарственных средств каких-то БАДов, товары для красоты, уход за кожей, за телом и так далее. Вот здесь в рекламе могут использоваться такие слова, как заботиться, улучшает, помогает, спасает и так далее. И что интересно, языковой антропоморфизм, настолько для нас привычным, он настолько для нас приелся, что он никак не режет нам слух. То есть для нас уже привычным, что вот какие-то такие вот объекты, продукты, они могут о нас заботиться, могут помогать, спасать, думать о нас на самом деле это точно также антропоморфизм потому что вот эти вот объекты продукты они через эти слова наделяют человеческими качествами ну и вот таким вот образом идет продвижение данного продукта для того чтобы вызвать больше доверия и вызвать больше эмоций Теперь давайте попробуем разобраться, хорошо это или плохо. Но на самом деле антропоморфизм это всего лишь один из инструментов, способов, приемов, которые используются в маркетинге и не более того. Можно быть ситуация, что вот э, сам одушевленный продукт либо, например, главный герой, они сделаны настолько ярко, что они могут перекрыть сам продукт и не давать возможности его увидеть в чистом виде, то есть таким, какой он есть. И дети могут просить, например, купить какой-то продукт только потому, что у них очень много в голове ассоциаций вот, с главным героем, какие-то красивые истории, которые их зацепили. Поэтому очень важно вот такие маркетинговые приемы, их все-таки уметь замечать и в какой-то момент от этого абстрагироваться и посмотреть на продукт в чистом виде, то есть таким, как он есть. То есть прочитать его характеристики, прочитать его там, преимущества, недостатки, то есть просто описание продукта, а все вот этот вот рекламный весь сторителлинг это навинуть в сторону и все. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезна и интересна. Возможно, у вас есть какие-то свои примеры интересного антропоморфизма. Напишите об этом тоже. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!